Я написал в своем э, телеграм-канале, авторский канал Вячеслава Мальцева, написал это видео, прислал наш подруга из Испании, так бывает там, где государство не является врагом народу, как э, в России, Там так бывает там, где полиция защищает народ от преступников, а не преступников от народа, как в России, так бывает там, где люди не потеряли достоинства, ну и троеточие, понятно как где, да, вирус пугают сиренами, нет, они не пугают вирус сиренами, это солидарность, то есть полицейские проезжают по району, для них это очень важная акция, народ солидарен с ними, народ готов, так сказать, выполнять требования по карантину, и все видят, все понимают, эти на работе, эти работают, эти в карантине сидят и так далее, каждый выполняет свою задачу, вот такие вот дела. Да. Вот оно. Мама, смотри, вон и наверху всех лопит. У... Это Аня подруга прислала из Испании. Такое видео, посмотрите. Приезжает тоже. Спасибо, Квоэн. Соклоняет. Вон едут вон нам сигналит. А дальше, да? Ага. ага. Ты тут сигналил там хлопают, тут... едут видал видал видал видал едут нам нам тоже это семь хлопы это а они нам вот сигналили Эй, гопос ой красавчики ой да ребята ну Все хлопают. Все. Соседи все повылазили, все хлопают. Вот так вот нас поддерживают на карантине. И все друг друга поддерживают. О. О, Тейлор, о, Yeah. Oh, you <laughs> oh, to you've got to go around. Oh, Taylor, you got to go all the way around. Oh, God. Thank you <laughs> you've got to go. You gotta go all the way around, and then off to work. Oh, God. Thank you. <laughs> oh. Hey, eh? you got to go all the way around and back, and then yeah, off. Go. go on.